приветствую вас тельцы посмотрим сегодня что будет происходить в вашей жизни в ее основных сферах в мае месяца но сам по себе месяц мая у нас будет ознаменован коридором затмений которое началось 30 апреля и закончится 16 мая это будут достаточно энергетически напряженные дни во время которых нужно быть предельно осторожным тем более вам Поскольку вас этот коридор затмений не обойдет, потому что он будет проходить по оси Телец-Скорпион. То есть затронет вас, вашу личную сферу и сферу вашего партнерства. Особенно для тех Тельцов актуально, если ваши взаимоотношения связаны, если у вас есть взаимоотношения с людьми, которые относятся к знаку Зодиака-Скорпион. Либо... Есть у них личные планеты в Скорпионе или в Тельце. Особенно здесь важен 23, где-то будет 23-26 градус. Ну что, какие будут изменения? Конечно же, учитывая вот это вот соединение в начале месяца Солнца с Ураном, можно говорить о том, что... Большинство из вас будут находиться в таком знаете, серьезном, таком революционном настроении, что большинство из вас, в принципе, не свойственно, ну, как, как правило, будете более решительны, активны в отстаивании своих интересов бороться за какие-то свои границы. Почему говорю границы? Здесь даже дело не об идеалах, а именно о границах. Это вплоть до того, что это может быть еще связано с какими-то материальными вашими ценностями, с тем, что вы имеете по поводу того, что же, где у вас будет и как происходить. Значит, сфера дружбы, сфера общения с коллективами. У вас конец апреля, начало мая находится в достаточно благоприятных аспектах. Затем со 2 мая Венера переходит из Рыб. В Овен Овен для вас связан с чем-то тайным скрытой с тайной, скрытой деятельностью. Ну и можно сказать, что обострится ваша, ну наверное, какая-то, знаете, воинственность, ваша скрытая сторона жизни. Будете более напористый, напористый и страстный принятии решений. Вот до 9 числа благоприятное время для иммиграции, для дальних каких-то поездок, путешествий. Ну, даже не путешествий, все-таки, наверное, иммиграции. Ну, и для любой тайной скрытой деятельности. Так, с 3 по 9 будет легкость в договоренностях, особенно если они будут касаться каких-то финансовых вопросов. Вот здесь время по финансам договариваться ну либо получение дохода из каких-то неофициальных источников с 10 числа будет у нас два важных аспекта ну во первых меркурий станет ретроградным это ваш второй дом финансов помним что меркурий отвечает за договора за вообще любые договоренности за любую поступающую информацию за бумаги за дороги за технику и учитывая ретроградность в вашем втором доме, то это признак того, что ну, нежелательно подписывать на периоде ретроградности какие-то важные документы. Это время для обдумывания, для доделывания, для ну, обдумывания каких-то стратегий, для того, чтобы доделать какие-то старые дела, продавать, чинить. Ну вот примерно так. То есть работать уже с какой-то старой проверенной информацией. Если же все-таки будет необходимость ну, строить что-то новое, то какие-то новые договора, то будьте уверены, после того, как Меркурий станет прямым, закончится его ретроградное движение, что-то из этого придется переделывать. Ну хорошо, если не все. Так, Юпитер. Юпитер также перейдет в ваш 12-й дом. Ну, смотрите, он даст вам возможности и необходимость быть эффективными, но в какой-то скрытой части вашей деятельности. Это благотворительность, это засада может быть какая-то. То есть, что-то тайное, связанное с секретами, связанное с закрытыми организациями. Ну вот кто-то захочет расширить свою тайную сторону жизни, ну также это еще и наше подсознание, работа с подсознанием, работа с нашими тайными ну, какими-то желаниями, ну Юпитер будет стараться все это дело расширить. Еще это может быть связано с эмиграцией, то есть вас эта тема начнет очень серьезно интересовать. Но вот до июня месяца, до 3 числа, не, можете только лишь изучать этот вопрос, действовать нежелательно. Так, следующий у нас период это уже идет закрытие коридора. Будет лунное затмение, пол, да, правильно, и затмение, и полнолуние в Скорпионе. Скорпион для вас это седьмой дом партнерства. То есть что, что-то по этой теме уже будет закрыто, скорее всего. В эти дни лучше ничего не предпринимать, поскольку решение принимать будет очень трудно, эмоционально вы можете чувствовать очень сильное напряжение, недовольство результатом. Но судя по планете Плутон, которая тут делает благоприятные аспекты к Солнцу, то, наверное, все-таки большинство из вас, оно... Он будет очень хорошо поддерживать то есть, вашу силу и ваш дух. С 12 по 17 будет такое вот не очень приятное соединение, как Нептун и Марс в рыбах. Марс здесь в гостях у рыб, рыбы любят пить, а Марс у нас отвечает за активность. Причем рыбы, они как правило у нас как действуют? Очень так вот, ну, скользко, очень любят тайны, глубину, поэтому Марс здесь плавает. Ему тяжело проявлять свою естественную энергию, он тонет. И может появиться желание ну, проявлять свою активность какими-то ну, непрямыми методами. Это и обманы, это и мошенничество. То есть для вас это мошенничество со стороны кого-то из своего окружения. Конфликты на национальной почве в том числе и сюда тоже идут. Манипуляции. Ну и вообще какие-то неприятные преступные действия со стороны окружения. Ну окружение именно, знаете, то, там, где много людей, вот скопление людей. Ну и также со стороны друзей. То есть, ну как-то может быть будет, может быть нет, но ну, аспект, по крайней мере, об этом говорит. В плюсе он может сыграть как очень такой духовный аспект, наоборот, как поддержка моральная, духовная. Ну и также он обостряет интуицию. 21 по 24 любовные приключения могут принести вам неожиданные сюрпризы. Особенно, если они связаны с вашей тайной стороной жизни. возможны неожиданные знакомства, а также неожиданные разрывы. Так, 25 числа у нас Марс входит в Овен. Марс это энергия. Марс в Овня очень силен, он здесь находится в знаке своего управления, опять же напоминаю ваш 12 дом, то есть здесь идет какая-то повышенная активность по вашему 12 дому. Но ну, Я могу сказать, что у кого-то возникнет очень сильное желание ну, выполнить какую-то свою, наверное, давнюю мечту, какую-то свою секретную мечту, вот все, что связано с секретностью, с тайнами, вот здесь будет ваша активность. Причем особенно она, это будет до 29 числа. То есть вы, вот в этом периоде вы в этом плане будете особенно активны. С 28-го наконец-то Венера перейдет из Овна Огненного ваш родненький Телец, где она находится также в вашем знаке управления. И наконец-то вас поп, начнет потихоньку попускать, появится желание больше наслаждаться этой жизнью. Вы станете более гармоничными более чувственными, возникнет потребность восстановления гармоничных отношений со своим окружением, вы больше начнете нравиться, производить впечатление на окружающих, то есть будет легче завоевать симпатии. Ну и заканчивает этот период Новолуния в знаке Зодиака Близнецы в вашем втором доме финансов, возможно, откроются какие-то новые возможности в этой сфере. Ну что ж, благодарю вас за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и до встречи в следующем периоде.